всем привет э, я, я, это я блогер я, блогер, я иду сейчас в этот отель, чтобы отключить номер, мне сказали, что вот, такие уже номера, так, как изумрудов, Ну, никого пока тут нет, так что вот он так, нет, первый, вот первая, я первую возьму, вот да, так, лучше, вот, лучше, лучше. Все, придумал. Это я, самая админный блогер. два, три, Да, тут ничего нету. Капец, так мало, подушек. Я, как то поднимала, вот тоже новое куплю. Вот, нет, нет, нет. вот это и хорошо. Все, я уже и. Этот магазин, он очень рос, Он недавно после не Нового года он Новый год, до этого. Ма Мажорская, наверное, это. Так, это продукт, продуктовый. Вот этот магазин. Так, там был. Ну, не знаю, нормально. Мои ну, роликсы. А вот я возьму себе айфончик. все айфончик я себе покупаю. Ролик покупаю. Как я покупаю? Ка камеру, вот эту самую лучшую. Ну и к нам в другую року. Так, теперь покупаю какой-нибудь. Вот они не отличаются, то что я возьму вот этот новот. Вот так. Вот так и вот так. Все, я процессор. Я тоже взял. Что можно идти? Оп-оп. Потом продукт. И, блин, это выглядит. Так, меня сколько... Блин, недорого. Вот вам. Ну, начнем. Раз. И... Раз. Два. Все, я пошел. Оп. Теперь я зайду в про продуктовый. Этот... Что у нас тут есть? Ой, я ягодки куплю. Стой, вот это... Сколько ягод я куплю? блин они дороговатые. Слушай, тоже, тоже. Не лучше дорогие, типа. Ну ладно. Так блин на там компы там, там вот этот мой тут я вс взял, вот, ну две вебки, а что? две ночью две вебки взял? А я ход видео должен снимать. Блин, денег нету. Пошел я за. Ну такой а ты, конечно, маленький отлично один даже ноутбук. Тут вот еще стройка ведется. Так. Э -э тут будет у меня игровая плакат. Я уберу. Куда подальше? У меня свечки. Оп, свечка. Ой, оп. Уи сколько свечек. Компьютер, тут будет компьютеры. Так. Оп. Так. Так. Берем. Блин, не хватает. Сейчас, сейчас Так. Не так, конечно, но ну что делать? Так. Подождите. И... А если вот так расставить, а? А тут будет просто моя... А то я буду просто чилить. А вот я буду чилить. Так. Так, вот так я сделаю монеты. Так, теперь я беру вот так. Делаю вот так. Ну, тут у меня такая аватарка будет. Просто старт, смотрите, все. Быстро я. Так. Вот это я уберу. Во! Это мой новый комп. Вот так. Я... А, это его вот эта камера. Это вот эта мышка. Роликсы. Так. Свечки я возьму. Поставлю вот сюда. Стул я еще не купил. Ну и не надо мне этот стул. Каппену у меня место. Вот так места много, капец. Ой, oh, я руку взял. Айфон. Это сюда, это сюда. Так, теперь я поехал в одно место. Закрою дверь и пойду отсюда. Так, оп, оп, все. Побежали. Поезд не приехал, я пешком добегу. Включим. Так, сейчас что это? А мы включим сюда и вот уже спасибо за моих все. Пока. Так, теперь я пойду в домик. Тут где-то моя бабушка живет. Сейчас я посмотрю геолокацию. По геолокации она должна жить тут. А, как легко? Ай, что это у нас такое? Тут... Ай, вон! У моей мамы, у моей бабушки. айфон есть тень -тень -тень. Так, блин, так. Не тут бабушка в каком то на доме, я не понимаю. Геолок... тут что ли? Тут, блин, где моя бабушка? Она же должна где-то тут жить. А ее нигде нету. А, вот по геолокации. О! О, привет, бабушка. Э -э привет. привет. Как видео? Хорошо. А, ведь хорошо. Я пойду, пока пойду тебя. Пока вызову уборщика, поняла? да, иди вызывай. Вызывай, иди давай. Ну, сейчас пойду вызову. Через пять минут. О, вроде я пришел на работу. Блин, на тут, Блин миллионер, блогер. Теперь убирать. Блин, сейчас уберу быстренько все. Хорошо, только один огород. Все, я все убрал. Пойду, пойду к нему. Все, я уже вернулся, что с моим огородиком. Вот, все хорошо. Ладно. Я не понял. Это что я холкирству. Там посажу. Так. Я пошел туда. Всё, всем пока. Это была жизнь одного человека, которого звали блогер Глент. Всем пока-пока.